Добрый день, уважаемые коллеги, участники встречи. Ваше Паширство было создано как специальная служба по противодействию НАТО в угрозе и создано с целью повышения эффективности этой работы и координации усилий центральных и региональных структур на этом направлении. Хотел бы с учетом этих целей на сегодняшнем совещании. Коротко, конечно, оцените первые итоги работы службы, обсудить планы на будущее. Наркобизнес и связанная с ним преступность является одной из серьезных угроз безопасности Российской Федерации. Именно оценив эту угрозу, столкнувшись с ней в полный рост, мы и пошли на создание специальной службы, причем такой многочисленной и Наркотики убивают тысячи наших граждан. Убивают не только непосредственно, но и через распространение СПИДа и инфекционных заболеваний. Доходы от их нелегального оборота стали финансовой основой для разного рода криминалов, в том числе для организованных преступных сообществ и международных террористов. Надо признать, в последние годы уровень наркотизации населения растет, а структура наркоторговли расширится. И на сегодняшний день Две трети преступлений, связанных с наркотиками, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Очевидно, что необходимо и дальше анализировать и укреплять правовую базу борьбы с наркобизнесом, а также совершенствовать государственную систему противодействия незаконному оборону наркотиков, поскольку работа в этом направлении пока еще не дает, к сожалению, ожидаемых общества результатов. И нужно прямо сказать, в России возникла устойчивая, хорошо структурированная и расцветленная сеть наших лицов, включающая производство, транспортировку, распространение наркотиков. Российская нато преступность становится частью международной натомафии. И уже она весь комплекс работы во всех звеньях. Это и нато доходов за рубежом в том числе. И только при таком понимании, ясном понимании источника угрозы, масштабов угрозы, можно бороться с ней, бороться эффективно, добиваясь видимого результата. В этой связи определяющими работе должны быть следующие приоритеты. прежде всего, надо минимизировать а в перспективе и регулировать финансовую базу на мафии. Надо подорвать ее экономические основы, а для этого, в первую очередь, бороться с реализацией доходов от преступного бизнеса, пресекать каналы перемещения денег. Хочу подчеркнуть, в, в решении этих задач ваша служба призвана сыграть ключевую роль. Именно на вас лежит задача по выявлению каналов движения подобных денежных средств. Надеюсь, что это будет эффективно делать вместе, созданный некоторое время назад финансовый развед. Эффективно бороться с незаконным образом наркотиков можно только комплексно, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер. Нужно ясно понимать, наркомания – это опасная болезнь, болезнь и социальная, болезнь конкретного человека. И надо серьезно задуматься о создании доступной системы лечения и реабилитации лист подверженных наркомании. Нужно ограничить возможность доступа к до населению, особенно молодежи к При этом следует принять, принять как факт, что сами по себе не жесткая репрессивная политика, не легализация наркотиков, уже испробованные, испробованные, испробованные в разных странах мира. Этой проблемы до конца не снимают. И, наконец, надо ориентировать профилактическую деятельность на целенаправленную работу с молодежью и с теми социальными группами которые наиболее подвержены угрозе наркотизации. В этой связи следует тщательно проанализировать ход реализации действующей федеральной целевой программы по противодействию наркотизации. Программа, срок которой исчезает уже в этом году. Сделать необходимый вывод этот закон, пусть не всеобъемлющие, но абсолютно конкретные и реалистичные планы действия на ближайшую перспективу. Такие планы должны быть выполнимы, а результаты работы по ним видимы. Третье. Остается актуальной задачей ликвидации разветвленных сетей наркоторговлей и действующих в этой сфере преступных сообществ. Эта задача в большей степени оперативна. И вашей службы во взаимодействии с другими федеральными ведомствами и регионами следует продумать, как объединить усилия на этом еще раз подчеркну, правовая база и возможности для ваших самых решительных действий есть. Кстати говоря, я когда я сказал о взаимодействии, я исхожу из того, что будет разделена компетенция. Стол будет разделять компетенции между различными органами, ведомствами, которые работают на этом направлении. Ваша служба является базовой и должна нести основную огрузку по работе на данном направлении. Далее, для войны с надпи-бизнесом необходима широкая общественная поддержка. Во не войти без содействия тех организаций гражданского общества, которые ставят свою целью борьбу с наркоматикой и наркотикой И здесь крайне важна совместная информационная работа, протилактическая, антинаркотическая пропаганда. И открытой, и скрытые пропаганды наркотиков. Мы должны противодействовать, противопоставить слово и дела авторитетных общественных лидеров духовенства, людей культуры. И еще один принципиальный момент. Накопиться интернациональный. И потому постоянный обмен опытом и информацией, согласованные действия с коллегами из других стран, способны в разы повесить эффективность работы с В Прежде всего, конечно, речь идет о наших партнерах из стран СНГ ибо обязаны как минимум наладить действенную работу в рамках антинаркотической программы сотрудничества на 2002-2004 годы. И в Азиатского меморандума по сотрудничеству в области контроля за незаконным производством и оборотом наркотических средств, Полагаю, что эффективные возможности в борьбе такой угрозой есть и в формате организации договора о коллективной безопасности и шанхайской организации сотрудничества. Здесь, конечно, нужно наладить четкое взаимодействие с как с нашими, так и с пограничными стран Содоржества. И, наконец, с на обязательства Российской Федерации следовало продумать более, продумать более эффективные пути противодействия контрабанде наркотических и психотерапевтов средств для других. Важнейшая общая задача прекратить транзит наркотиков через территорию нашей страны. Для этого потребуется совместная работа, как я уже говорил, с погранской с коллегами и соблюдением государств. Надо жестко пресекать попытки контрабанды наркотиков, не допускать экспансию в Россию транснациональных преступных сообществ. Кстати говоря, Совет Безопасности и Министерству насправде. Нужно выработать единые и ясные подходы с нашими партнерами страхом сотрудничества по взаимодействию на этом направлении. Я имею в виду прежде всего взаимодействию ее в пограничности. Это должен обратить внимание и беспокоить не только Россию, но и наших партнеров и в Западной и Северной Это большая крупная международная проблема. И нужно, конечно, решать ее сообща. о линии мида на предпринять для необходимые шаги по этому направлению. Потому должны ясно понимать, на что мы можем рассчитывать в работе с нашими партнерами, особенно соединениями. В заключение хочу вычеркнуть, в с народом нужна не только наступательная тактика, но и точный расчет системные действия действенной решения. Уверен, вы хорошо осознаете степень ответственности, которая лежит сегодня на системе органов по контролю за оборотом на и психотопных веществ. На каждом звене, на каждом сотруднике. Задача крайне важная. И я действительно искренне от всего сердца желаю успеха. Страна ждет от нас результатов. что